Не своими собственными глазами смотреть на вещи, а постоянно проверять, как клиент воспринимает ценность нашей услуги. Что он сейчас ощущает, что ему нужно сделать для того, чтобы он эту ценность у себя в глазах поднял. Чем связаны ваши улыбки? С анализом голове. С анализом в голове. Доволен ли клиент? Да. Значит, это важно. То есть сегодня побеждает тот, кто смог на уровне эмпатии прочувствовать ощущение клиента, дать ему ту ценность, которая ему нужна. Как вообще смотреть глазами клиента? поставить себя на его ментальный эксперимент провести а как еще можно проверять постоянно глазами клиента проверять свою услугу пользоваться, пользоваться согласен дайте коллеги орден пожалуйста Значит, что еще как еще можно проверять услугу глазами клиента спросить у других у кого у клиентов, у клиентов что спросить и вы, и как вам? Отзывы, отзывы. да. Значит, есть и такая технология э, Customer Development, может быть, вы слышали о ней, когда продукт развивается не от того, что, о, я день, я придумал классную штуку, а продукт развивается от того, что мы каждый день берем клиента, садим его и говорим, э, как тебе, что ты здесь видишь самое крутое, что самое проблемное, какие ты сценарии используешь в реальной жизни, а какие точно использовать не будешь, покажи, как бы ты улучшил. То есть это постоянное... Э, Повторяющиеся интервью с клиентом, но не в серии, понравилось, да, не понравилось, нет. А вытаскивание на открытые вопросы, чтобы клиент постоянно делился с нами обратной связью. Сегодня побеждает тот, кто научился это делать на потоке. Кто научился постоянно вытаскивать в сфере услуг, коллеги. Это просто необходимо. То есть это, возможно, вообще ваша главная задача для каждого, кто здесь сейчас сидит. Get out from the building, они называют это. Сваливай из офиса. И постоянно спрашивай у клиента, что ему нужно. У вас, коллеги, это тоже касается. Вы вроде как в валом океане находитесь, да? То есть эта услуга э, логистики, она многим кем предоставляется. Но тем не менее, вас это тоже касается. Вы очень четко должны понимать, почему клиент меня покупает, какую ценность он у меня увидел.